Привет! <смех> Спонтанно пришла сегодня сделать расклад на тему «Он и она. Есть ли магнетизм?» Конечно же, мужчины у нас более эротически подкованы и очень много имеют фантазий сразу при встрече с тобой. Поэтому мы смотрим мужскую сторону на картах. Магия наслаждений, да? а женскую смотрим просто на Таро. Представляем себе загаданного мужчину. Если вы девушка, то сейчас прямо сейчас представляем его, думаем, расслабляемся. Как можно больше расслабимся, как можно яснее представим его как сущность. Кстати, рекомендую представить его таким, каким бы вы хотели, чтобы он был с вами, ну, скажем так, в близости, да? вот каким вы его видите в голове у себя. Представьте его, нарисуйте его вот таким, да, поступки какие-то, которые вам интересны которых, возможно, пока не было. или Если у вас новое знакомство, вообще будет идеален этот расклад. Потому что он подходит, в принципе, для тех пар, которые еще не побывали в близости. И для них это, скажем так, волнительный момент. Они не знают, чего ожидать. Это свежие отношения. Либо это отношения, стоявшие долго на паузе, где, понятное дело, вообще непонятно, чего ожидать. Вот такой какой-то После коронавирусный разлучный период заканчивается, и вы наконец-то встречаетесь. Чего ожидать от него? Основная карта. Что наиболее скрыто сейчас от вас? Что будет в основе этого? Что, возможно, уходит? Какая магия будет между вами, если магнетизм? Будете ли вы удовлетворены этим партнером И, скажем так, его задачи на данный момент по отношению к вам и ваши задачи по отношению к нему. Так, наоборот у нас туз кубков. <рекрасно> Прекрасно. Туз кубков. Что еще может быть? Это начало новой любви. Уже расклад обещает быть интересным. Но теперь я тасую колоду для него. То есть, если я сейчас меня смотрит мужчина, особенно тот, который загадывал на этот расклад, вы должны, максимально расслабившись, устроившись поудобней в своем кресле, на диване, не знаю, в автомобиле, возможно, фантазируя на тему своей с представить ее во всей красе, так как вам бы хотелось, да? возможно, вы ее никогда не видели во всей красе, это будет еще интереснее. Мы посмотрим, что же будет, какой между вами будет магнетизм, И есть ли он вообще, кстати. То есть, есть ли магнетизм по отношению к вам у этой дамы? Прежде всего, да, основная карта. Что наиболее скрыто, какие, может быть, проблемы нужно подработать, основа этого всего, что, возможно, уйдет из отношений, есть ли магнетизм, и в итоге будете ли вы удовлетворены этими отношениями. Здесь, как она... Будет себя чувствовать с вами. Как вы будете себя чувствовать? Ну, собственно, наоборот, у нас семерочка Пентаклей. Ожидается, что-то ожидается. Посмотрим. Скорее всего, ожидается вами нетерпеливо. Да, то, то, о чем мы сейчас смотрим. Нетерпение ваше здесь проигрывать с мужчин. Ну что ж, начнем с женщин. Основная у нас карта восьмерка мечей. Есть ограничения у дамы. Возможно, здесь проиграются какие-то фигуры, сложной геометрической формы то бишь треугольники, многоугольники. Но эти ограничения на данную секунду существуют да, то есть мы смотрим в данный момент, смотрим мужчину в этой же позиции. Здесь шестерка мечей. Мужчина однозначно имеет да, какие-то тоже свои нюансы в ограничениях, но он более страстен, как я уже говорила, проигрывается энергетика того, что он в нетерпении. И поэтому эти ограничения мужчина как раз и будет сметать на своем пути. Здесь мне все понятно. Магнетизм у вас бешеный. Вот сейчас я прям его ощущаю. Вы видите сами эти карты. То есть ваше желание друг дружки, оно здесь проигрывается. Вы давно не виделись, скорее всего, около. У кого как? У кого 8 недель, у кого 8 месяцев, у кого-то даже есть разные нюансы. Да, есть люди, которые периодически встречаются, но у них ничего не выходит, они ссорятся. Потому что мечи это всегда острые эмоции, которые совершенно не дают нам высвободить сексуальную энергию. То есть мы вроде бы хотим, да, вот мы вроде бы хотим ее высвободить, мы хотим сближения, но не позволяет что-то. Вот это вот здесь вот прямо вот ощущается очень резко. А, так как э, больше мечей карта у девушки, женщины, то у нее немного больше ограничений. Возможно это ментального характера ограничений. Пока на данный момент, возможно, она, ей нужно поработать над понятиями, что, может быть, прошлое отношение влияет ее, да, какие-то нюансы, она неправильно видит партнеров. либо мужчина подает себя, скажем так холодно с ней, да, поэтому восьмерка мечей у нее выскальзывает. То есть, возможно, это косяки мужчины проигрываются на этой женщине, и она закрывается. Здесь есть несколько вариантов, я сейчас их все рассказала. Но, опять-таки, желание очень сильное. Здесь карта говорит о том, что дикое влечение, но оно не находит выхода. Вы пока в ментальном союзе, мужчина ожидает какого-то разрешения. Сейчас посмотрим основа, да, основа. Паш Мечей. Девушка не согласна с вашими какими-то тезисами, да, по отношению к ней. У мужчины десятка жезлов. Мужчина жаждет вот этого слияния. У него постоянные мысли об этом. Ему тяжело от этих мыслей, потому что в сочетании с шестеркой Мечей он очень хочет побыстрее увидеть девушку, обнять ее все как на этой карте да можно войти в эту карту и понять что именно хочет ваш ваш партнер. А девушка она видно либо она имела мало опыта в этом либо ее характер на данный момент ей не до скажем так свободных мыслей, на эту тему, потому что есть какие-то другие отягощающие обстоятельства в жизни. Возможно, она переживает, возможно, плохо себя чувствует, потому что основа э, немножко конфликтная, да, но это не говорит о том, что нет чувств это скорее такой неопытный, такой со стороны женщины неопытный образец поведения именно в сексуальных таких вот моментах смотрим что возможно уходит да? смотрите как прекрасно у мужчины проигрывается старший аркан смерть то есть я могу сказать мужчина намного старше женщины в этом раскладе старше опытнее возможно он имел много контактов и скажем так у него есть большой опыт в том насколько Женщины бывают разными, да? насколько а, их поведение а, не соответствует а, тому, что они на самом деле транслируют. По, по этой карте понятно, что мужчина пытается трансформировать а, ту ситуацию, да? пытается подстроиться под нее. Он хочет, ну, скажем так, изменить то, что Пошло не так. А пошло действительно не так, папажу мечей, какой-то был конфликт у вас. Скорее всего, он был из-за пылких вот этих чувств, которые я уже говорила, по каким-то причинам преградам не находил у вас э, выхода а у девушки. У нее были ограничения материального характера, у нее были ограничения, может быть, по каким-то бытовым каким-то моментам. Возможно, тяжелая была ну, бытовая ситуация, может быть, с родственниками, может быть, с детьми. Здесь у каждого свое, и это все уходит то есть ее ограничения на самом деле не связаны с этим человеком, на которого мы смотрим, да? она переживала за какие-то другие моменты и не могла расслабиться. Возможно, поэтому у вас не получилось то, что вы запланировали ранее. Но опять-таки, позиция ухода этой ситуации, я могу сказать, что по старшему аркану это очень важные моменты, которые были вами пройдены, уже пройдены на данный момент времени. Вам, ну в принципе, эта уже ситуация будет меняться коренным образом. Посмотрим, Магическое влечение ваше друг к другу. Здесь прекрасная карта у женщины. Десятка кубков. То есть женщина настроена на семью. Она реально хочет вкладываться ментально, морально, там, не знаю, чувствами. Она открыта к мужчине на данную секунду времени. У нее есть посыл да, такого примирения. Вот эта радуга из десятки кубков говорит о том, что переживала, переживала этот период. Я же говорю, у кого как, у кого 8 недель, у кого 8 месяцев, да, по вот, по восьмерке мечей. Здесь были серьезные эмоции, такого депрессивного характера, но она вырулила, и сейчас, на данный момент времени, в ее сердце нет вот этой вот горечи, нет этой, может быть, какой-то, знаете, как у кого-то даже были депрессивного характера мысли, Такие совсем... Не, не хочу сейчас говорить, но в данный момент времени это уже все пошло на поправку. У мужчины же просто он поставлен сам себя на паузу, да, он сидит в закрытом таком состоянии, очень хочет, но между вами как бы меч этот лежит, и он отвернулся. Но на самом деле он весь погружен а, в мысли о ней. То есть он сейчас не с вами, это понятно, по карте «Семерка мечей», но он в постоянных мыслях о том, что исправить, как это все завуалировать, да, как начать сначала, потому что по десятке жезлов просчитывается его нетерпение, и в то же время понимание, что видите, десятка кубков, десятка жезлов, он понимает, что помимо желания нужно еще что-то делать, что-то ну, как сказать, мужская функция не, не в том, что он дает этот напор, а в том, что он э, выстраивает эти отношения, выстраивает в том числе и социально, в том числе и каким-то образом э, ну, создает вот что-то помимо близости. Он должен понимать, что должен быть какой-то каркас, да, на который уже женщина в расслабленном состоянии может понять, что ей ничего не угрожает. Тем более в это время, когда мы видим нестабильность для женщины очень важное вот это ощущение правильности ее выбора. Да? вот в данный момент времени он думает о том, что я бы хотел ей доказать, что она выбрала меня не зря или посмотрела на меня не зря и решилась там встречаться, либо э, ну, каким-то образом обратила внимание да, на мой посыл. Я вот вижу в этой карте хоть это и семерка мечей, и в классическом Таро она говорит о хитрости, манипуляциях. В данном, в данном моменте я не вижу здесь манипуляций, я вижу, что человек осознал, что, возможно, раньше он манипулировал женским таким вниманием, пользовался этим направо и налево. Но сейчас вот для вот этой конкретной женщины, на которую мы смотрим, она для него очень важна по десятке жезлов. И для него это ну, как бы шанс наладить отношения, привнести в них что-то другое, то, что уже не, виз, не вызовет эту конфронтацию, да, пажа мечей, не вызовет какое-то непонимание, может быть, даже ревность. Ревность с ее стороны. Возможно, тут много было ревности. Почему? Потому что мужчина не задумывался о том, какие эмоции он привносит в отношения. То есть мысли мужчины здесь видны. Он реально постоянно, постоянно думает, ментал, да, меч, ментал, мысли о чем, вот шестерка мечей, вы сами видите картинку, можно в нее эзотерически войти и понять, что самое важное для него вот это вот здесь, да, на лужаке, то, что в его мозгу проигрывается. Ваши ограничения, оказывается, основаны на подозрениях. Да, подозрениях этого мужчины в том, что он нечестен был по отношению к вам. Но опять-таки, мужчина пережил деформацию, трансформацию. Да? Он подумал о том, что именно он транслировал. И я думаю, что сейчас следующие карты покажут нам. Давайте посмотрим, что в отношениях он будет приносить девушке. Туз Пентакли. Ну что ж, прекрасная карта в этой позиции. Она говорит о начале, о начале да, ваших, для, для женщины, о начале не просто отношений, о а ценностей ваших отношений. То есть мы сейчас даже не о близости, а в принципе о том, что эти отношения будут иметь развитие и продолжение помимо магнетизма который здесь сумасшедший здесь будет продолжение уже официальное то есть человек поставит какие-то вопросы ребром и выяснит с вами какие-то точки над и вы расставите вдвоем и у вас начнется фундаментальное выстраивание отношений что касается его да что как он вас видит в этих отношениях, иерофан. Но это был ваш урок, собственно, то, что я сейчас говорил ранее: это был урок, пройдете ли вы его или нет. Судя по карте трансформации смерть, тоже старшему аркану, именно это был мужской урок, и он его прошел. Поэтому туз Пентаклей выпадает позиции женщины. Смотрим, здесь это позиция. Здесь что, что женщина чувствовала в этих отношениях и что мужчина. Смотрите, мужчина хочет помириться с вами. Значит, все-таки был конфликт, и он считает вас своим миром. А у вас немножко такая тяжесть на сердце. Ну У вас все эти карты говорят о том, что сердце было неспокойно потому как, скорее всего, здесь, опять-таки, повторюсь, треугольники и так далее. А мужчина свою позицию пересмотрел по отношению к вам. Иерофант в сочетании с миром, десятком жезлов, говорит нам о том, что он тоже хочет построить с вами семью. И для него карта мир даже больше здесь, чем десятка кубков. Почему? Потому что... Он, оказывается, с самого начала его подсознание ощущало эти моменты. Но поведение было, мягко говоря, не ангельским да, у мужчины. Он вызвал на себя агрессию. Агрессию подсознательно. Возможно, опять-таки, он привык так общаться с женщинами. Возможно, какие-то другие были обстоятельства. Уезд, приезд, изоляция и так далее. Но, тем не менее, исход... Исход, как мы видим, ожидается примирение, и карта разбитого сердца будет переходить к, в карту туз пентаклей, то есть начинание чего-то ценного нового. И давайте посмотрим, что же между вами сейчас. Смотрите, построение новых, новых, совершенно новых фундамента, да, нового фундамента, новых шагов друг к другу для того, чтобы уже никогда не ссорится. тройка пентаклей и карта шот дурак говорит о том, что вы заново начнете, вы встретитесь, ваш магнетизм позволит вам заново выстроить какие-то такие ваши мелкие такие вот связи а, на нейронном уровне можно сказать да, что вы перестанете друг друга обвинять в чем-то. Вы перестанете обижаться друг на друга. Перестанете недопонимать друг друга. Почему? Потому что уже проработали. Вы уже не хотите, как было раньше. Ну и давайте посмотрим под сердцем у мадам. Под сердцем у нее желание встречи, праздника, счастливого соединения. Видите, тройка кубка. Что может быть лучше? она действительно больше не, не хочет возвращаться в прошлое. Собственно, об этом и расклад. Есть ли магнетизм? Да, он сумасшедший. Желание встречи. Давайте посмотрим у мужчины. У него карта умеренность. Он постоянен в своем выборе. Он постоянен в том, что он мечтает, вот как в этой основной карте, не просто встречи, а такой бешеной, спонтанной такой одурманивающий, знаете, как вот в 16 лет у мужчин, когда они влюбляются, вот такая вот на карте, здесь такая энергетика. По умеренности мы можем понять, что этот человек будет очень стабильным. Он, э, как ни странно, как ни странно, внутри всегда таким был и оставался, но почему-то. То ли из-за комплексов, то ли какие-то были, я же говорю, неудавшиеся какие-то до этого ситуации в отношениях с другими людьми, где он закрывался и показывал ну, совершенно маску какую-то, показывал какого-то такого мечевого короля, да, можно сказать. Холодного, какого-то неуравновешенного, чем вызвал вашу реакцию до этого, да, по пажу мечей. Я вижу здесь примирение, самое главное примирение и мечта выстроить, чтобы эти отношения к чему-то привели. Потому что просто так встречаться никто из вас уже не хочет. Вы настолько созрели, поняли ваши ошибки вдвоем на расстоянии, да, что уже просто тяжело, тяжело находиться на данном этапе, и хочется побыстрее изменить, изменить то, что, то, что было изначально, неправильно пошло. Итак, у нас карты исхода Туз Кубков на обороте и Пентакли. Чего же ждать, да? Магнетизм бешеный, ждать новую встречу, абсолютно новое развитие ваших отношений. То есть ситуации будут уже не, абсолютно разные, другие да они будут со знаком не просто плюс они будут вы будете улавливать в них развитие каждый день то есть вы будете вместе строить планы на будущее и уже двигаться планомерно к тому что вы называете там у кого союз у кого проживание вместе у кого может быть путешествия вместе. Если вы здесь загадывали человека по работе, то у вас будут какие-то более деловые отношения, более, более развитые какие-то партнерские отношения. Что это значит? Вы будете намечать цели и, и планомерно к ним идти. Это не будет какая-то пустая болтовня, это не будут какие-то ну как бы разговоры ни о чем. Конфликтов больше не будет. Это я могу сто процентов сказать. Давайте еще посмотрим на этих картах, что именно в вас, вот в женщине, да, мужчина ценит на данную секунду, да, вот самое большое, вот что ему нравится. Давайте посмотрим, что, вот, то есть это как бы вам совет такой негласный, как двигаться дальше, да. Насколько, насколько вы действительно друг с другом можете быть в одном канале, читать друг друга. Да? Вот насколько вы, что именно, что именно в вас интересует человека. Девятка чаш. Ну что именно? Любовь. То есть этот партнер, он видит вас любимым человеком. То есть вы не для того, чтобы просто провести время, да, а вы для того, чтобы быть любовью его жизни. Это карта бесконечности, в принципе. Бесконечности его отношения к вам, любовные отношения. Смотрите на эту карту, вы поймете. Вот, пожалуйста, старший аркан суд говорит еще раз о его трансформации. Здесь два раза выпадала трансформация. Человек задумался. А не потеряет ли он вас с таким поведением, как было раньше? И карта «Девятка чаш» выпадает на позиции итога совета вам. Вам бояться нечего, можно ему смело доверять. И не прятаться за масками. Я думаю, он, когда вы увидитесь, он уже не будет и холодным не будет, и нервным не будет у кого-как. Да? И безразличие они будут трактовать. То есть это будет совершенно другой для вас опыт, который, возможно, вы бы и хотели получить. Смотрим вас. Какой совет мужчине? да? Смотрим вас. Ну, для мужчины у нас выпадает император. Прекрасная карта император. Это говорит о том, во-первых, женщина вас уже видит свои мужчины, да? Она, она готова вам подчиниться. Подчиниться, она готова признать ваш ум, ваши какие-то поступки, готова на равных воспринимать вас. То есть даже если у нее упрямый какой-то несносный характер, она готова пойти на компромисс со своим характером, потому что воспринимает вас император. То есть грань уважения здесь солидная в этой карте. Да? Император также означает, если мы смотрим деловые отношения, что вас видят очень перспективным человеком для сотрудничества. И, возможно, у вас будет повышение. Если, допустим, мужчина загадывал на женщину, вернее, женщина за голову мужчину, мужчина на женщину. Здесь будут очень перспективные, проектные какие-то вот соглашения. Хорошо с этим человеком будет вам сотрудничать. Он вас не предаст, не подведет. Это очень позитивная карта в данном случае. Что еще она может сказать? Что у некоторых будет союз оформлен да, вот как семья. Почему? Потому что император — это всегда семейный человек. То есть человек развернут к вам лицом. Он не хочет скрывать свой статус. Да, а статус у него какой? Императорский. Мы смотрим на проявление этого человека в отношениях. Он не воспринимает уже другие отношения. Он видит себя императором своей империи. Империи какой? Женской империи. Потому что эта карта выпала именно в раскладе на женщину. Ну что ж, девятка чаш, император. Я очень рада. На обороте у нас луна. Луна – это женская карта, она говорит о том, что вы очень женственный, привлекательный для этого мужчина, таинственный, для него вы загадка. Он, в принципе, для него это новый опыт еще и в том, насколько бывают красивые женственные девушки, которые которые сначала, может быть, показывают свой характер с другой стороны, но после того, как проходит какое-то количество времени, мужчина, находясь в одиночестве, да, в каких-то своих мыслях, задумывается, а может быть, что-то было не так, может быть, я чего-то не понял. Вот карта Луна, она вроде бы и о таинственности, и о страхах, и о чем то закрытом, и даже иногда о мистике, но если говорить о магнетизме, то вот эта карта Луна, она отвечает полностью на вопрос. Да, магнетизм сумасшедший между вами. Потому что здесь много старших арканов на Совете. Тоже, кстати, видите, Советы у нас тоже все старшие арканы. И в раскладе, в раскладе очень много было нетерпения такого вот, ну как сказать ну бешеного такого выражения эмоций, которые не находят, собственно, выражения, и они сразу же попадают в разгар какого-то внутреннего смятения, что ли, отображаясь в мечевых картах. Я еще бы хотела сказать такую вещь: здесь нет фигурных карт, вот не выпадают, допустим, карты других людей. Вот мы говорили о том, что здесь могут быть многоугольники. И так как они не выпадают, да, то эти люди, которые, которые, с которыми, да, вот сейчас находятся партнеры, возможно, эти люди не так важны в этой ситуации. Раз они здесь не выпали, возможно, между вами, смотря, что кто загадывает, да, есть что-то такое в отношениях, что чего нет с вашими партнерами, задумывайтесь почаще об этом. Может быть, вы просто не замечаете прекрасных черт ваших партнеров. Вот, э, это очень важный момент понимать, э, ну, как осознавать, что именно, что именно прекрасно, да, что именно ценно. Почему? Потому что люди зачастую э, они поверхностно судят, по внешности, там, по каким-то атрибутам, да, клише, вот это все. А ведь каждый человек, он настолько уникален, и мы даже иногда ну, просто вот мимо проходим, мимо... Потрясающих людей, мимо каких-то сумасшедших чувств друг друга, даже не, не замечая их. Вот, вот здесь много проигрывалось такого, знаете, смятение. Смятение о том, что вы друг друга не понимаете. Но сейчас, на данный момент, вы уже шагаете навстречу друг другу по вот этой вот карте центральной. А умеренность мне говорит о том, что вы наконец-то нашли вот этот вот ваш именно ключ, вот к сердцу друг друга. Вы нашли его, потому что он император для вас, а вы для него девятка чаш. Ну, девятка чаш — это, это признание, это, это какая-то вот, очень глубокая привязанность на родственном уровне. То есть ваше молчание, может быть, ваша разлука — либо ваши, пока еще у кого как, но новизна отношений, да, новые отношения. Ваше незнание друг друга оно сыграло здесь на руку вам. Почему? Потому что вы, может быть, обошли какие-то острые углы, которые проигрывались в прошлом, да, которых у многих могло и не быть. Или они были в зачаточном состоянии. А в будущем у вас прекрасное продолжение. В общем, я с вас с, этим, с этими позитивными мыслями оставляю подумать друг о друге. И я думаю, что по карте император мужчина будет наконец-то поступать по-мужски, так как он смотрит на вас, думает о вас. А вы не будете уже обороняться и будете понимать, что на самом деле это все были страхи. И вам ничего не угрожает. Можно не отворачиваться друг от друга. И можно быть близ, близкими, родными. И получать только мир и счастье, благодать. Вот эту благодать на карте «Мир». Очень люблю эту карту. Она магическая. Она говорит, что в вашем мире есть только двое. Обнимаю вас Пишите, как вы, у кого что проигралось, как вы встретились, какие были у вас чувства друг к другу. Я за вас очень рада, что расклад начался вроде бы так, 50-50, ну, как говорят. И здесь уже происходила магия перевоплощения. Магия притяжения. Ну что ж, до новых встреч. Пишите новые темы. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, это уже все говорят. Я говорю это даже не знаю зачем. В принципе, это все делаю для вас. Ну что ж, спокойной ночи и сладких снов. Пока!